Я так понял, Андрей зашел. Опять, да? Вижу. Вижу, вижу. Да вижу. нахер, застрял опять в этой крайней блядь. Андрей, ты где там? Пиши <решу> чай, <решу> букву. Что с этим, блядь? GTA. может не Андрей. Какой Открытая, пустая. Есть один друг, играющий в другой сети. Сейчас, короче, опа, что за хуйня. Сейчас там еще один, ну, сегодня обещал школьник Зайц. У <смех> будет трэш. А ты что, Андрей, на работе что ли? Ты где там так развлекаешься? Садишься в телефоне. Ну, Богдан-то пойдем, нет. Денег нет нихуя. Понял, в принципе, тебе скучно, ну поэтому давай сидел еще в чате по приколу. Я сейчас чай еще налью. Я вообще войти не могу. Он видишь, он заходит в сессии, в которых там полный пиздец, там 50 читеров, а игроков нет, он один. И смотрю, видишь, как, блядь, происходит. Смотрю, как ты там его кошмарит. Он такой вежливый, вежливый школьник. Матом не ругается. Такая такой I редкостный такой. редкостный школьник мам не ебет папа тоже не ебет такой вот странный блядь, школьник воспитанный блядь. нихуя на не из россии не из россии блядь. Ну, ты не жаль, не жаль жрать покупаю уже готовый чем консервы Вон там перловку возьми, съешь. Полезно. Вот такие вот не попадаются. Редко, конечно. Ништяк с девчонками играть? Но, но, блядь, я бы сказал, их тут не только нет. А, наверное, с минусом. Нет. Минус один. Корень из минус одного. Но встречается иногда. Я помню, играл, девчонка. Взрослый, блядь. Там, скорее всего, муж я играл. А ее подсовывал. сухо поек это круто слишком но ну, какие мюсли сиди мюсли жуй полезно сытно ты поди там картошку жаришь блять там вся херня да? дембельская кухня ему хрен зайдешь это пиздец он такой блять я хуй знает вот есть люди за которыми тянется прям шлейф всяких долбоебов вот он из таких Ну я говорю, блядь, гренкель, блядь, пельмени, вся хуйня. Я не знаю. Я что-то на еде вообще не парюсь. Вон. Что угодно. все ем. Так. И как ему попасть? гора идет к Магомеду. Блять, пустая сеть. А точно, пускай он залетит в пустую, а я конь в другую. Вот так я всех наебу. и пожрать среди ночи. Может, к банды присоединиться. У тебя там поди еще какие-нибудь гейши ходят без штанов. Вокруг охранника всегда должны быть какие-нибудь такие вот, блядь, тетки, которые постоянно ищут какую-то защиту, блядь. Все, он начал матом касать. Ты видишь, слова блокирует какая-то херня. У меня, по-моему, сейчас сгорит нахер. Сейчас я приду. Да ёбаный в рот, блядь, что тут происходит за хуйня. Ну давай, дрова рубить. Ты чё? Ты где там вообще сидишь? Электричество есть что у тебя? Если есть электричество, вон купи какую-нибудь херню печку. Для машин которые продают печки такие маленькие манючий Ебать, нахуй я связался, блядь, вот зачем, как я, блядь, 20 минут пытаюсь войти, блядь, в какую-то сессию к читерам. Сережа, блядь, Чуть, нахуй тебе это нахуй. Кто вышел, бля? Куда вышел? Ну ее нахуй. Пойду я, блядь, курить сигареты. Ну ее нахуй, эту игру, блядь. 20 минут, блядь, не могу зайти никуда. Это пиздец. Потом продолжу. Сейчас я пока не отключаю. Ну, что-то ты быстро рубишь Ты какой-то рубанок Как так можно быстро рубить дрова? читаю чтобы до утра хватило тебе еще и спать нельзя санта-клаус не утащил вот Видишь, я пытаюсь попасть к этому чуваку а у меня не получается Вообще никого ничего не получать. 23 минуты. Даже у Папы Римского охранники спят по ночам. Я, кстати, тоже не сплю, ну, так редко, ебалово, <режит> сломал игру, бля. Нет, это не ты, я знаешь, что думаю, на суперклей посадить жесткий диск в пиццу, чтобы он накрылся окончательно, он от вибрации вылетает, это гнездо. уже со еще тут вибрирует весь Да уже люблю Он, наверное, вышел просто. Слышишь, слышишь? Раз, два, три. Раз, раз, яйца тряс. Как слышно. Он вышел что ли? Блин Ты здесь? Не, я Андрей, я этому чуваку в игре, он там, его сейчас начнется опять. На проводе, блядь. Я просто говорю, у меня же получается, на кнопку N нажимаешь, идет и в игру, голос, и в этот стримлапс вот этот. Что тебе нужно, босс? Я могу их. пути. Нет, я тебя не слышу. Так, сейчас тебе надо просить ими что-то. Я тебя не слышу! Пять секунд не мог поставить спокойно. не слышно все равно заебали блять дегенераты хуй вы блять надо блять хуй блять что-то стреляет для всех иди на фронт нахуй воюй дебил и mutual не тебя не слышно. скажи что-нибудь я тебя не слышу посмотри свои настройки если меня слышишь напиши в чате нет не слышите тебя не слышу. Можно я тебя ударю? А, ну понял, тупи заходи. Я пока ниоткуда когда прилетает это вот видишь это вот больные люди о пока можно пиздить <свист> лежать Ты мне не отдала 500 рублей отдал хуй поймешь как называть вас сабля мы никак нихуя не договорились я еще даже в игру не вошел это чё сука за игра Вот видишь, что-то еще приходил какой-то хулиган Ну, когда в трансляции сидишь, они смотрят никнейм, заходят с читами и начинают тебя кошмарить. Это у них такая любимое занятие. Сессии 30 человек Ну и как, блядь Как слышно? Все вот нормально. теперь слышите? Я... Все нормально и выключил, блядь. Вот типа поговорить больше не о чем. Ну, а хули, да? О чем может разговорить? Взрослый дядя, блядь. За 40, блядь. С детства, со школьником. У меня сын старший. Я тут. А ты как сопапа получишь? Я через тебя зашел Просто здесь был 30 человек Я не знаю, я зашел в твой профиль Там были в классике я присоединился и вот Ну ты просто хакер Да, я знаю Шучу я. Чем занят? Давай что-нибудь поделаем, что ли? Не знаю. Может там что Тебе что надо проходить? Я могу помогать. Не могу не, не помогать. Я не знаю, если честно, чем мне проходить. Я, кстати, возле как... тебя. Анекдот, знаешь, такой, блядь. Смотри, а то я тебе там, блядь, на работу. Да, это типа ты такой. Так, мне хочется просто с этим. Но... И получается так, то, что типа человек, который помогал тебе, он прошел все. Да. Кстати, где-то возле меня сейчас я выдушу. я около мастерской. Ну, какого-то худу ездишь. Это я просто перед тем, чтобы с тобой начать играть, я бесила каких-то игроков. Точно куда еще, блядь? В гостиницу. Что, что, что происходит? Отсюда ты хер вылезешь. Мы поехали на другой нормальной машине комп на работу ну, возьми меня в организацию или в мою там кому там деньги нужны давай в мою наверное. Okay. Я пока поеду, я бегу. Ебать здесь читр опять. Uh, самое главное, что он к нам не приста ⁇ да знаешь, самое главное, блядь, я вот с таким просто срать не сяду, на одном гектаре. Так ты Прикольная розовая машина. Понимаешь, <с> да? Не-не-не, не расслышал. Что говорил? Короче, классная машина. Не, я не спорю. Особенная окраска. Ну, главное, чтобы ты не привык к этой окраске. Так, куча машин розовых. Настоящих. что там творится, короче, здесь куча, блядь, читеров а я тут чай пью Понимаю. кстати, подходит обоим сообщение ой, не начинай, если ты сейчас начнешь то вылетишь это значит, надо что-то по-другому сделать. Ты меня, наверное, должен взять. Не знаю, может, ты начнешь. Андрей, я сейчас отключусь. Перезапущу Сейчас еще перезапущусь. Я тут это вдвоем разговариваю с двумя.